Бизоны очень быстрые, несмотря на то, что, на первый взгляд, они могут показаться неуклюжими. Они хорошо бегают и прыгают. У них густая шерсть, которая обеспечивает животному мощные теплообмен. Стоп-стоп-стоп, это, по-моему, не та телепередача. Давайте-ка я переключу. пистолет пулемет 19 модели или по-другому Бизон разработан. А, вот теперь я на нужной волне. Здравствуйте, мужские мужчины! Новенький, отечественный пистолет-пулемет появился в нашей мобильной колдушке. Единственное, что ни для кого не секрет, что когда добавляют новое оружие, то на деле оно не сбалансировано. То есть какие-то модули могут не работать, может быть неадекватная отдача и все в таком духе. МК-2, Миротворец и Айсвал такие моменты уже пережили. Будет интересно посмотреть, что сейчас из себя представляет Бизон. Вообще в нашей игре доминируют пистолет, пулеметы, например, МП-5 или МП-7. Понаблюдать за Бизоном определенно нужно, так же как и за Жекой, который недавно открыл свой киноканал за всякими интересностями, но прикол не в этом. Ты сможешь в легкую подуэлиться с Джекой и заработать монеты на свой первый автомобиль! И, конечно же, попасть к нему на киноленту обязательно поддержите Джекича, мужики. Ссылочку вы найдете в описании. Пистолет-пулемет 19 модели, или по-другому Бизон, разработан в 1993 году, а через два года разработан я. Ой, ну, в смысле, я родился. А Бизон сделали Виктор Михайлович Калашников, то есть сын Михаил Тимофеевич Калашникова. И в разработке принимал участие Алексей Другунов, который является сыном другого известного советского конструктора оружейника. У Бизона в Релабе очень много вариаций. Но самое главное, что нам нужно запомнить, это то, что создан наш зверь на основе конструкции автомата Калашникова АКС-74. В игре это у нас РУС-79У. И это меня наталкивает на очень интересные мысли. Давайте так. Я думаю, чуть позже можно устроить зарубу ТТХ Бизона и Русы 79, так как бизон на 60 схож с русичем. Я думаю, нам чуть-чуть подождать надо, ибо мало ли какие корректировки и правки будут внесены в бизон. Если ты хочешь, чтобы этот движ вышел в свет, прямо сейчас в комментариях пиши заруба, и я в принципе по количеству сообщений пойму, стоит делать этот движ или же нет. Ну а мы давайте подробнее взглянем на. Пистолет-пулемет 19 модели уже непосредственно на полигоне. Так, у Бизона есть боезапасный урон по конечностям. Мы должны сначала посмотреть дамаг у стандартного магазина и все это сравнить. Все замеры я буду делать на дистанции в 20 метров, ибо лично я считаю, что выставлять дистанцию больше не совсем корректно. Для работы на таких расстояниях у нас есть штурмовки. Итак, Бизон без модулей, со стандартным боезапасом на дистанции 20 метров в ноги бьет 17, в пах, живот, грудь, руки 22 и в голову 26. Эти показатели абсолютно средние и никак не выделяющиеся. Давайте пойдем дальше и поставим один модуль на дистанцию, а именно монолитный глушитель. С ним в ноги уже прилетит 19, в пах, живот, грудь, руки 24 и в голову 28 дамага. С монолитным глушаком ситуация уже становится приятнее. Я решил на этом не останавливаться и к монолитке поставил расширенный ствол мип, который тоже прибавляет ранжу. И вот что у меня получилось. В ноги прилетит 20, в пах живот, грудь, руки 26 и в голову 31. Меня пока что устраивают такие значения урона на дистанции в 20 метров. Брать их или не брать, разберемся чуть позже. Давайте взглянем на боезапас на 30 патрон ОТМ. Если честно, я немного не понимаю, почему 30 патриков, если по факту у нас в магазине их 64. Что это, мистика или кривизна обновления, еще придется выяснить. Но давайте смотреть то, что у нас есть. Итак, патрики с уроном по конечностям на 20 метрах во всей части, кроме головы, дают 22 дамага. И в голову 26. Как мы помним, на стандартном боезапасе все то же самое, кроме урона в ноги. Там он 17 единиц. Если мы замерим урон боезапаса с монолитным глушителем, то получим точь-в-точь -точь такие же результаты, как и с обычным магазином, кроме урона по ногам. С боезапасом прилетит 24 дамага. А если померить дистанцию в комплектации боезапаса по конечностям совместно с монолитным глушителем и стволом МИП, то... Ни хрена ничего не изменится на 20 метрах, будет такой же результат, как у боезапаса с монолиткой. То есть нет смысла размещать эти модули совместно с боезапасом. Давайте еще раз закрепим вот что. На 20 метрах с боезапасом на урон по конечностям и монолитным глушителем мы получим вот такие вот результаты. А если вместо монолитного глушителя поставить расширенный ствол MIP, то в ноги, бах, живот, грудь, руки прилетит 22 дамага, а в голову 26. Разница, как вы видите, небольшая, но все же она есть. Самые лучшие показатели для дистанции 20 метров у стандартного боезапаса с монолитным глушителем и стволом MIP. Еще раз покажу вам эти данные. Но, как показывает практика, в основном все файты происходят на дистанции 5-10 метров, поэтому давайте сравним показатели этой комплектации с показателями боезапаса на урон по конечностям вместе с монолиткой, но на 10 метрах. Итак, на 10 метрах стандартный боезапас с монолитным глушителем и стволом МИП. В ноги бьют 20, в пах живот-грудь и руки 26, в голову прилетит 31. Это запомнили? Теперь смотрим боезапас на урон по конечностям с монолиткой. Все показатели идентичны, кроме урона в ноги. Туда вместо 20 дамага прилетит 26. О чем это может нам сигнализировать? Боезапас на урон по конечностям будет эффективнее смотреться на ближней дистанции, нежели стандартный боезапас. Даже на средней дистанции у него будет преимущество, ибо в ноги он бьет так же, как и по корпусу. Из этого делаем вывод, что данный боезапас можно и нужно вешать на данную ППшечку. Но обязательно к нему в нагрузку нужно брать модуль на дистанцию. Это либо расширенный ствол МИП, либо же монолитный глушитель. Так, с двумя модулями для будущей сборки мы разобрались. Теперь давайте посмотрим скорость прицеливания с этими обвесами. В принципе, АДС неплох, даже рисунок стрельбы без каких-то жестких артефактов. Конечно, если спрейть, то чуть-чуть можно словить горизонталочку, но учитывая то, сколько у нас патриков в магазине, это не так смертельно. Поэтому далее я взял мой любимый обвес для пистолет-пулеметов, а именно модуль без приклада. Он он мне даст ту дополнительную подвижность, которая обязательно должна присутствовать на ппшечках. Затем я конечно же взял мастхэвный тактический лазер, без которого не обходится практически ни одна сборка. И тут в принципе можно играть уже с этими четырьмя обвесами. Заднюю рукоятку умышленно не беру, ибо и без нее все очень даже хорошо, но я взял кое-что во внимание и повесил все-таки пятый модуль на бизон. и это ЦМО. Сейчас объясню, почему я взял именно перк с проникающей способностью пуль. Самое внимательное понимаю, что в нашей сборке есть боезапас на урон по конечностям, в котором присутствует негативный эффект, а именно снижение проникающей способности. Поэтому логичнее будет использовать перк ЦМО для восстановления баланса. Финальная сборка у меня выглядит вот так. Модули, которые здесь установлены, органично компенсируют друг друга и в целом улучшают ТТХ Бизона. Больше всего мне понравилась подвижность как в спринте, так и в режиме прицеливания. Я даже не стал вешать перк легковес, ему на замену я взял саперный жилет, ибо с такой ппшкой не грех и потанковать. К тому же очень сильно меня порадовал боезапас. 64 патрона в стандартном магазине и столько же в магазине на повышенный урон по конечностям. Хотя, может быть, со временем с ним что-то и сделают, ибо тут написано 30 патронов. Возможно, это просто опечатка разработчиков поживем увидим. Вот на этом моменте написания сценария я сделал паузу и отправился записывать геймплей с данной сборкой. Я даже не заметил как провел в игре 2 часа времени, сейчас я выскажу свое мнение, которое сформировалось благодаря игре с пистолет-пулеметом 19 модели у меня. Мне понравилось играть с Бизоном, так как он отвечает моим требованиям. Первое – это отличная подвижность. Второе – это хорошее время убийства. Третье, отличное количество боезапаса и четвертое, незаметная отдача. Каких-то сверхбольших минусов я не заметил. Возможно, они появятся в дальнейшем, когда эту пушку вздумают резать. Но сейчас это неплохая альтернатива МП-5 и МП-7. Если кто-то еще размышляет, прокачивать Бизон или нет, то определенно он стоит вашего внимания. Хочу еще раз напомнить, что это наше первое знакомство с Бизоном. Будем следить за его фиксами или же бафами, а также будем присматривать и за другими пушечками. Не забудь, мужик, шибануть кулакич под данный кинофильм. Я надеюсь, полученной информацией ты воспользуешься по назначению. Как всегда, жму тебе руку, все это время с тобой был Огненский.